Мы поговорим сегодня о некоторых стихах Бориса Леонидовича Пастернака. В частности, мы будем говорить о его стихах на тему поэта и поэзии, одной из важнейших тем в творчестве Бориса Пастернака. На эту тему у него целый ряд стихотворений, Таких известных, как Во всем мне хочется дойти. Стихотворение было написано в 1956 году. И, например, стихотворение одно из самых его известных Быть знаменитым некрасиво. Тоже написано в 1956 году, уже в, конце, в самом конце жизни. Ну, среди таких стихотворений. На тему поэтического творчества можно назвать также стихотворение «Узнал бы я, что так бывает». Стихотворение, в котором Борис Пастернак сравнивает свой, свое назначение поэта с дебютом в театре, с дебютом на сцене, где ведутся гладиаторские бои, вернее, где велись гладиаторские бои. Пастернак считает, что творчество – это очень сложное испытание для поэта, когда для того, чтобы пройти это испытание, поэту нужно отдать все свои силы. «Узнал бы я, что так бывает, когда пуст...» пускался на дебют», начинает свое стихотворение Борис Пастернак. То есть, когда он был молод, когда он был полон сил, когда он еще ничего не знал о творчестве, он, может быть, и шел к этому без того понимания, которое у него возникает позднее, в старости.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 Погибает на этой сцене, то есть э, каждая строчка поэта, она должна быть пронизана настоящим подлинным чувством. Строку диктует чувство, говорит Борис Пастернак. Именно оно на сцену шлет раба, и здесь раб э, не просто поэт, который выполняет свое творческое задание, а это то слово, которое рабски служит поэту, и э, только в этом случае Искусство закончится, и в его поэзии будут дышать почва и судьба. И стихотворение «Быть знаменитым некрасиво», в котором поэт говорит о том, что не стоит думать о том, какой след ты оставишь в истории, цель творчества самоотдача, а не шумих, не успех. Для Бориса Пастернака в его... В творчестве главное было выразиться наиболее полно и наиболее высказать, выразить свои мысли. И в то же время он был очень скромен. И вот в этом стихотворении он как раз и говорит о своей скромности, о том, что поэт должен быть скромен. Он не должен быть думать о последующей славе о том, как его стихи, найдут ли они отклик в душах его современников и его будущих читателей. «Но надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь, пространство, услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг, места и главы жизни целой, отчеркивая на полях». И поскольку пастернак- это поэт прежде всего природы, это поэт в творчестве которого огромную роль играли природные явления. Дальше он сравнивает свое поэтическое творчество и себя как лирического героя, сравнивает с местностью в тумане. То есть поэт должен быть вот как такая местность в тумане, он не должен высовываться, он не должен быть слишком заметен э, людям. Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять, но от поражения, от победы ты сам не должен отличать и должен ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только, живым и только до конца. Э, вот эта потребность быть живым, то есть быть Абсолютно выраженным вот в тех естественных чувствах и мыслях, которые царят в душе поэта, он должен уметь выразить их словесно. Если он это умеет, то тогда его стихи обязательно останутся в истории и найдут своего читателя. И еще одно стихотворение «Во всем мне хочется дойти до самой сути» – вот эта попытка дойти до сути. Дойти до сути, то есть э, написать так, чтобы абсолютно выразить то, что он чувствует, то, что он думает. И вот в этом стихотворении «Во всем мне хочется дойти» поэт сравнивает себя с знаменитым э, польским композитором Фредериком Шопеном, э, который... Как считал пастернак, вложил живое чудо, фольварков, парков, роч, могил в свои чуды. То есть он выразил все то, что он видел вокруг себя, любовь свою к родине, к Польше, с которой он был разлучен, он выразил вот в своей музыке. И для пастернака это был как бы критерий такой вот высоты, которую он должен достичь уже в своем поэтическом творчестве. А в финале стихотворения возникает образ э, натянутой тетивы лука, э, как бы э, поэт видит поэтическое слово, как стрелу, пущенную к э, читателю. Вот э, так именно он рисует э, момент творчества. «Достигнутого торжества игра и мука, натянутая тетива тугого лука». Почему возникает два вот таких противоположных слова «игра» и «мука»? С одной стороны, игра, как игра на фортепиано, на котором играл Шопен, а с другой стороны, мука, вот эта попытка в творческих муках создать э, слово, которое будет разговаривать с читателем. И э, когда уже этот лук выстрелит, то есть когда э, эта стрела достигнет э, читательского сознания, читательской души, Тогда свою миссию поэт будет считать выполненной. Ну и э, у Пастернака есть целый ряд других стихотворений о творчестве. Э, ваша задача с ними познакомиться и э, прочитать их самостоятельно.